Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля. И сегодня у нас снова слайм инстаграм моей вариации. Я создала вот такой вот веселенький слаймик. Мне как-то сейчас хочется создавать летние слаймы. Здесь у нас губочки фуам чанкс, шарики пенопласты, вот такие вот красивые фигурки мишки и радуги. И слайм у меня сам трехцветный. Это бирюзовый розовый и зеленый сейчас все вместе мы его с вами потрогаем так что давайте приступим если вам нравятся подобные ролики то обязательно ставьте лайк